Всем привет! Вот что я нашел про своего дедушку в поезде. Как понимаю, писала племянница... А, правнук даже, ну в принципе все.